Сейчас мы сидим на паре по видео и разрабатываем концепцию рекламного видеоролика. Привет! Мы уже приступили к съемке рекламного видео. Я на уже снимаю. Приходите Согласись, это намного интереснее, чем скучные уроки в школе. Мы уже начали монтировать видео. Учиться в МВУ очень здорово, потому что только у нас минимум теории и максимум практики. Присоединяйся к нам!